Вот действительно классная история, потому что мир природы, очевидно, самое лучшее, красивое и интересное место. Рыбацкая лодка только что попала в массовое безумие кормления акул у берегов Луизианы. Рыбаки были на поисках желтоперого тунца и ваху, когда десятки акул внезапно появились вокруг их лодки, питаясь шариком приманки. И это просто невероятная серия снимков. Посмотрите на это. Марк, капитан лодки, денежный выстрел. Он один из тех людей, которые были там в тот день. Сейчас он присоединяется к нам. Марк, я не знаю, как долго вы находитесь на воде, но видели ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное в своей жизни? Не до такой степени, чтобы они просто вынырнули из-под лодки, как они это сделали. Однако мы видели это много раз, потому что популяция акул в Северо-Центральном заливе резко возросла, что-то вроде нашествия тараканов. И она только что резко возросла, уничтожила много пищевой рыбы и работает над промысловой рыбой, которая так распространена в Венеции, и штат Луизиана, потому что федеральные ограничения в соответствии с законом Магнуса и Стивенса действительно нанесли ущерб рыболовству. И это, безусловно, ситуация с чрезмерным регулированием, которое происходит сейчас. Я заметил, что Вашингтон плохо справляется с управлением миром природы. Я надеюсь, что они не охотятся за красной рыбой. А так ли это? А почему, по-вашему, популяция акул резко возросла? Популяция акул, как мы полагаем, резко возросла из-за ограничений на коммерческий промысел, откровенно говоря, и на промысел в федеральных водах. Ловля акул по-прежнему разрешена в водах штата, и это не имеет никакого значения по сравнению с тем, что происходит на шельфе. Но в Персидском заливе скорость 9 миль в час в водах штата или федеральных водах, а затем 9 миль в водах штата или штата. Поэтому, когда вы видите безумие кормления из-за такого шарика с приманкой, как этот, и вы находитесь на лодке, это лодка приличного размера для двигателей. Но все равно открытая лодка. У вас есть фантазия о том, чтобы упасть в воду? Конечно, это приходит вам в голову, но я нахожусь в довольно мореходной лодке. Я был на 37-м фримене, который является очень мореходной лодкой. И поэтому этот аспект не вызывал особого беспокойства. Но, конечно, они были так взвинчены в этом безумии, что, конечно, есть что-то, что приходит вам в голову, когда вы бросаетесь в лодку. К счастью, этого не произошло. И, к сожалению, это происходит все чаще и чаще. Я заменил экспоненциальный рост активности акул в Персидском заливе за последние пять или шесть лет и это показывает что закон Магнуса и Стивенса по сути причинил вред который он просто действовал достаточно долго чтобы действительно начать резко увеличивать популяцию этих акул да я думаю что люди которые понимают природу должны иметь право голоса в управлении нашим природным миром но конечно у вас этого нет к сожалению к сожалению. Марк, артисте, Марк, большое ар вам ар спасибо, so что присоединились к нам сегодня вечером. Я ценю Thank это. You. Спасибо вам.